Эта программа вышла в свет благодаря поддержке друзей и партнеров служения «Джойс Майер». Я хочу вас спросить, что вы делаете, чтобы изменить чью-то жизнь? Помогаете ли вы людям, и как часто вы это делаете? Стало ли оказание помощи людям вашим стилем жизни? Революция любви. Что такое любовь? Да, Бог есть любовь, но это слишком духовно. Нам нужно понять, как применять любовь на практике в нашей повседневной жизни. Любовь выражается в нашем отношении к людям. После многих лет изучения я поняла, что это и мало, и много. Любовь проявляется в том, как мы себя ведем с людьми, как к ним относимся. В первом послании Коринфянам 13.13 13 сказано, любовь больше всего на свете. Да, есть вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Скажите, все любовь из них больше. Было время, когда моя христианская жизнь легла на меня непомерным грузом, мне было тяжело, и мне захотелось ее как-то упростить. Наконец я поняла, что если я сосредоточусь только на Божьей любви, то все остальное встанет на свои места. Потому что в Библии сказано, что любовь исполняет весь закон и всех пророков. Например, кто-то может на вас долго злиться, но если вы будете относиться к Нему с любовью, so что интересно, любовь не падает просто так человеку на голову. Вы должны ее достигать. В первом послании Коринфянам в 14 главе первом стихе сказано, всеми силами достигайте любви. Посмотрите на эти слова. Всеми силами достигайте. Ну же, вспомните, как вы настойчивы, когда вы хотите мороженого. Здесь есть люди, которым не лень подняться со своего кресла, одеться и поехать в магазин в час пик, чтобы купить мороженое. Женщины знают, как осуществить то, что засело у них в голове. Аминь? Мы можем, когда нам нужно, быть очень настойчивыми. Любовь не упадет вам на голову, и молитвы тут недостаточно. Конечно, хорошо помолиться, чтобы Бог помог вам любить людей, но даже Бог не сможет за вас это сделать. Любовь — это то, чему нужно учиться, учиться и еще раз учиться. И двух дней для этого будет недостаточно. Около 15 лет назад, будучи несчастной проповедницей, и, испробовав все остальное, я решила сосредоточиться на любви. Я пыталась верить, но не понимала, что вера действует только любовью. Библия говорит, что вы можете иметь такую веру, что будете переставлять горы, но без любви в этом не будет никакой пользы. Вы сможете говорить языками человеческими, ангельскими, но без любви вы только поднимете большой шум. Я думаю, что многие церкви сейчас производят много шума, но делают очень мало дел. Любовь — это не просто разговоры, это не просто теория, это действие. И это решение. Любовь — это не чувство, это решение. Иметь свободную волю — это большая привилегия, но также и высочайшая ответственность. И я предоставил вам жизнь и смерть — Выбирайте. Мы должны выбрать. Я предоставил вам любовь и ненависть. Выбирайте. Я предоставил вам не прощение и прощение. Выбирайте. Бог не заставляет нас. Он просто подсказывает, что нам делать. Он показывает, что нам делать, но не станет принуждать нас. В Библии мы находим много замечательных стихов о любви. Они не перестают меня удивлять. Не проходит двух дней, чтобы я не прочитала некоторые из этих стихов. Я давно поняла, что достаточно эгоистично. И если я не буду читать достаточно места из Писания о любви Божьей по нескольку раз в неделю, то могу возвратиться к состоянию, в каком пребывала раньше. Вы тоже должны изучать эти места. Если вы перестанете питаться, то ослабеете. Если вы будете есть одни сладости, то заболеете. Нам нужно читать не только приятные стихии Слова Божьего. Например, как получить чудо, как преуспеть, как добиться успеха, или получить исцеление. Нам также нужно питаться мясом и овощами, Слова Божьего. То есть, избавляться от эгоизма, посвящать себя Богу, в чем-то себе отказывая. Я не ожидал, что всем это понравится. Но если вы поступаете правильно, тогда, когда вам не хочется этого делать, тогда вы так или иначе будете страдать. Когда я размышляла на тему любви, то поняла, что мы должны пребывать в ней, усилием воли, приняв твердое решение. Иногда вам легко любить кого-то, а иногда нет. Когда любить легко, то вы делаете это с радостью, и это хорошо. Но что делать, когда вы просыпаетесь утром, и вам не хочется никого любить, когда вас окружает множество людей, которых нужно любить? Тут вы принимаете решение поступать как христианин или быть слабаком. Вы будете или укреплять репутацию Бога в этом мире, или дискредитировать Его. Только 10% неспасенных людей имеют положительное мнение о христианах. Я прочитала об этом в статистических данных. Только 10% людей в миру хорошего мнения о христианах. Мы можем сказать, да они просто не понимают. Но от нас зависит, каково будет мнение мирских людей о христианстве. Об этом Павел и говорил Тимофею. Он сказал, всякий, кто хочет быть пастором, должен иметь хорошую репутацию в этом мире. Мы должны следить за собой, чтобы на публике вести себя правильно. Недостаточно иметь христианскую наклейку на бампере и крестик на шее, а также говорить с христианскими терминами. Мы должны прилично себя вести. Аминь. же, я хорошо проповедую, хотя это только начало. Любить — это глагол. Это несуществительное. А глагол — это действие. Оно что-то производит. Я спрошу вас, что вы делаете? Я спрашиваю всех, находящихся в этом здании. Я спрашиваю об этом наших телезрителей. Я спрашиваю об этом у посетителей нашего сайта. Я спрашиваю об этом у тех, кто смотрит или слушает наши записи на дисках. Я обращаюсь ко всем. Я хочу вас спросить, что вы делаете, чтобы изменилась чья-то жизнь? Что вы делаете, чтобы кому-нибудь помочь? Как часто вы помогаете людям? Стало ли это стилем вашей жизни? Я помогаю им уже достаточно долго, так что это стало стилем моей жизни. Мне уже делать это намного легче, чем раньше. Я не хвалюсь этим, потому что у меня ушло немало времени на то, чтобы освоить такой подход. Я ищу далека от совершенства. Мне каждый день нужно над этим трудиться. И теперь речь уже не идет о том, чтобы заставить себя кому-то помочь. Я уже должна себя сдерживать, чтобы не кинуться помогать всем подряд. Но я думаю, что лучше пусть будет больше помощи, чем нужно, чем пассивность. Кому-то до сих пор нужно появление трех ангелов, два удара грома и три личных пророчества, чтобы он мог дать денег голодному. Амин. Боже, если это действительно Ты... Я помню время, когда я так молилась каждый раз, когда Бог призывал меня дать немного сверхдесятины. «Боже, это действительно ты!» Я просто надеялась, что это будет не от Бога, и я смогу оставить при себе свои деньги. Но как-то я сказала Богу следующее. «Я буду помогать людям, пока ты не остановишь меня». Вы можете принять такое же решение. «Я буду помогать людям, пока ты не остановишь меня». Нам нужно быть мудрыми. Вы можете обидеть людей, если будете навязывать им свою помощь. Нам необходимо водительство Святого Духа. Но не нужно впадать в крайности, молясь по 4 часа, чтобы узнать, нужно ли оказать кому-то небольшую помощь. Оставьте пассивность и бездействие. Я понимаю, что я не могу сделать все, но я сделаю хоть что-то. Вы должны объявить войну эгоизму. Это наша, наша самая большая проблема. Как же я, как же я, как же я. Но вот что я вам посоветую. Я предлагаю вам каждое утро на протяжении 15 минут облачаться духовно. Если, чтобы духовно одеться, мы потратим половину времени, которое уходит на наше обычное одевание, то станем лучше. Послание Послании к Колоссянам 3.2 замечательное место, там сказано «настройте свой разум на Вышнее», то есть «настройтесь делать добро, утром настраивайтесь, сегодня я не буду жить только для себя». Я помогу кому-нибудь, я найду несчастного человека и постараюсь его обрадовать. Я не буду пассивным, если я увижу нуждающегося, то помогу ему». Напоминайте себе об этом. Я признаю, что не все будет происходить так, как я хочу. Но я принимаю решение в любом случае вести себя благочестиво, чтобы порадовать Иисуса. Вы удивитесь, что произойдет, если будете подготавливать себя. Вы помните, как в прошлый раз пастор Томми рассказывал о приготовлении? Нам нужно себя приготавливать душевно и духовно, проводя время в чтении и размышлении над словом, читая стихи о Божьей любви. Давайте каждое утро читать первое послание Коринфянам, 13 главу, первые восемь стихов. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не ищет своего. Любовь не раздражается, не пытается доказать свою правоту. Любовь никогда не сдается. Любовь никогда не перестает. Неплохо было бы вам начать сначала. Для начала проявляйте терпение. Давайте откроем послание Колоссянам третью главу, хотя вы можете не открывать, мы покажем это место на экране. В эти несколько минут, я надеюсь, вы получите откровение о том, что каждый день вам нужно прикладывать усилия, чтобы любить. Это естественно для нашего духа, но ненормально для нашей человеческой сути. Мы всегда должны над этим трудиться. Я не понимала этого, но потом обнаружила в Писании, и это стало для меня поворотным моментом. Также мне снилось, что я должна была проповедовать на служении, но не могла найти одежды и видела, что нам мне только пижамы. Этот сон повторялся не один раз, так что я стала задумываться, что же это значит. Во сне я ждала своих чемоданов с одеждой, но они не приходили, а прославление все продолжалось и продолжалось. Тогда мне сказали, мы не можем больше, вы должны выйти и проповедовать. Я должна была выйти в пижаме. Я не понимала этого сна, но Бог сказал мне, Джойс, когда ты стоишь за кафедрой, ты не в духе, ты не одета духовно, как следует. Я могу быть прекрасно одета физически, одета с иголочки. У меня может уйти много сил и времени, чтобы надеть колье и уложить его как следует. Я могу посмотреть на себя в зеркало 20 раз, чтобы убедиться, что крестик не перевернулся и серьги на месте. Вы понимаете? Я могу прекрасно выглядеть внешне, но духовно быть совершенно раздетой. В Откровении говорится именно об этом. Послание Ефесянам, 6 глава. Здесь сказано «наденьте обувь мира, облекитесь в броню праведности, наденьте шлем спасения, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». Нужно одеться духовно. Печально об этом говорить, но множество людей в глазах Божьих выглядят плохо. Поэтому люди, которые хотят увидеть и нас Христа, не могут нас, не его увидеть. А дьявол только -то посмеивается. И Мне не важно, сколько псалмов вы выучили. Если вы ничего не знаете о любви, то никому вы не поможете, как и я. Но же, я проповедую лучше, чем вы поступаете. Знаете, что я много ворчала, пытаясь построить свое служение? Ну когда я по утрам изучала Слово Божие, то могла серьезно обидеться на своих домашних. А когда я ехала, чтобы проповедовать, со мной было страшно ехать в одной машине, потому что если вы меня расстроите, я могу потерять помазание. Да-да. У меня были правильные мотивы. Я любила Бога, я хотела исполнять Его волю, но у меня это не получалось. Я молилась о любви. Но Библия говорит, что в нее нужно облачаться. Послание Колоссянам 3.12. Там написано «И так, как избранные Божьи, Его личные представители, очищенные, святые и возлюбленные самим Богом. Облекитесь». Ого! Задумывались ли вы сегодня, в какое поведение вы должны облечься? Особенно если вы, проснувшись утром, отлежали себе что-нибудь, да и вообще встали не с той ноги. Обрекитесь в милосердие, благость, смиренно мудрее кротость, долготерпение и получите силу с хорошим отношением переносить все обстоятельства. Облекитесь в это. Вы обиделись на кого-то только потому, что он влез перед вами, когда вы рассматривали книги? Или кто-то занял ваше любимое место? Тогда вам следует переодеться. Стих 14. Более же всего облекитесь в любовь. Это кое-что из моих вещей. Мне их привезли сюда из телестудии. Но учтите, чтобы вещи оказались на мне... Недостаточно им сказать, запрыгните в меня. Я прошу, оденьте меня во имя Иисуса. Боже, одень меня сегодня. Нет. Мне нужно было приложить усилия, чтобы одеться. Иногда я надеваю одежду, но она мне не нравится, и я снимаю ее. Потом я надеваю что-то другое, но и это мне тоже не нравится. Я могу переодеваться по пять раз. Не смейтесь, многие из вас делают то же самое. Иногда я даже свою пижаму меняю по два-три раза. Да. Пижама — это мое больное место. Я обожаю пижамы. Я не могу спать в одной и той же пижаме несколько ночей подряд. Мне нужно, чтобы они выглядели идеально. Недавно я надела одну пижаму с рюшками, но они лежали неправильно. Я не могла их уложить так, как мне было нужно, поэтому я ее отложила и надела другую, которая была выглажена к этому вечеру. Какая разница? Я все равно лягу и помню ее, но я хочу выглядеть хорошо, когда я буду ложиться в постель. Есть у меня единомышленники? Так что я понимаю, что значит одеть одежду и снять ее. Библия говорит, облекитесь во Христа, облекитесь в новое, снимите себя, оставьте ветхое мышление. Я, подходя к своему шкафу, никогда в своей жизни не молилась, чтобы одежда сама на меня запрыгивала. Это не срабатывает. Самое разумное — посмотреть на себя в зеркало, когда вы уже оделись. Потому что вы можете выглядеть смешно, но даже не догадываться об этом. Мне кажется, что не все это понимают. Приведу пример. Представим, что Аманда выглядит неважно. Дорогая, у тебя странная обувь. Она совсем не вписывается в твой стиль. О, ты так много наложила макияжа, это ужасно. Когда ты смотрела в зеркало? Недавно. О, да. У нас есть зеркало. Это зеркало Слова Божьего. Когда вы смотрите в него, то видите, что, например, вы плохо одеты духовно. Тут вам нужно быть мудрыми, чтобы что-то снять, что-то надеть. Ну же. Скорее всего, вы уже слышали об этом раньше, но Бог побуждает меня сказать это снова. Я говорю не то, что сама придумываю, Бог меня учит. Мы должны меньше концентрироваться на себе и делать то, что говорит нам Библия, а именно заботиться о людях, которым в этой жизни повезло меньше, чем нам. Нам немало пользы выделять 25 долларов в месяц на голодных детей-сирот, если в своей семье я веду себя как Мегера. Некоторые из вас были бы счастливы принести мне стакан воды. Или, например, вы были бы рады пропустить это служение, чтобы пойти и принести то, что я прошу. Но если кто-то из ваших домашних попросит у вас воды, вы отвечаете, «Вы что, считаете меня прислугой?» пожалуйста, поймите то, что я вам говорю». Боже, помоги им это понять. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Если вы больше ничего не запомните, то поймите одно. Не старайтесь впечатлить людей. Это не самое главное. Конечно, нужно подавать людям хороший пример и правильно себя вести. Но если мы будем устраивать показуху на людях, а когда нас никто не видит, мы будем вести себя как грубое животное, то все наши хорошие дела пойдут на смарку. Я не росла духовно, пока продолжала устраивать религиозную покажуху перед своими друзьями-христианами. Я стала замечать прогресс в своей молитвенной жизни, силу Божию и радость. Только когда я стала стараться правильно себя вести даже тогда, когда меня никто не видит, кроме Бога. Я стала стараться обращаться с людьми как с царственными особыми, но не для того, чтобы их впечатлить, или чтобы они смогли для меня что-то сделать, но потому что каждый человек дорог для Бога. Это люди униженные, угнетенные, страдающие. Это те люди, которых выкинули на обочину этой жизни, и к которым мы должны с ней зайти. Ну же, воздайте Богу славу. Итак, в восьмой главе послания Римлянам говорится о том, что стало очень важным в моей христианской жизни, кто меня понимает. Я прошу, чтобы помазание пропитывало вас насквозь. Святой Дух находится с вами, чтобы помочь вам понять это. Потому что без Него слова остаются словами. Я не хочу, чтобы это была просто очередная проповедь на очередной конференции. Я хочу, чтобы вы через 20 лет сказали, «Это был поворотный момент в моей жизни». Вам недостаточно просто сидеть тут и молиться о чуде. Вам нужно принять решение, Измениться. Спасибо, я вас тоже люблю. Итак, послание римлянам. Я знаю, что там сказано, но не могу найти это место. Тут говорится о том, что мы должны прекратить подчиняться плоти, когда вы подчиняетесь страстям и чувствам, которые вы не можете контролировать. Да, вы не можете предугадать свои чувства, но вы можете контролировать свои действия. Вы поняли меня? Я не могу контролировать свои чувства, но я могу контролировать свое поведение, и я очень благодарна Богу за то, что научилась этому. Скажу, что мне намного проще вам проповедовать о том, что я поняла на своем опыте. Я надеюсь, вам понравилась эта проповедь. Я думаю, что мы довольно много говорим о том, что нужно помогать людям наполняться Божьей любовью и бороться с эгоизмом. И мы должны говорить об этом как можно чаще, потому что Иисус дал нам новую заповедь, чтобы мы любили людей так, как Он возлюбил нас. Не знаю, как вы, но мне приходится сражаться с эгоизмом каждый день. Поэтому я ценю подобные проповеди, даже мои собственные, потому что они мне напоминают, что я не должна сосредотачиваться на себе. Истинной радости, победы, силы мира и всего остального мы можем достичь только тогда, когда перестанем фокусироваться на себе и начнем помогать людям. Я хочу представить вам моего нового друга, молодого человека, которого я встретила только что. Его зовут Сен-Джейм. Мальчику 11 лет.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 Знаете ли вы, что после смерти вы упадете на небеса и будете вечно жить в присутствии Божьем? Хотите ли вы иметь самого лучшего друга и такое ослепительное будущее, что нужно будет надевать солнечные очки, чтобы взглянуть на него? Партнеры, если мы здесь, то и вы здесь. Я думаю, что все люди любят получать что-то бесплатно. Даже одно это слово может обрадовать человека. Я хочу вас обрадовать, вы можете бесплатно подписаться на наш журнал «Жизнь полная радости». За год вы получите четыре номера. Там есть замечательные статьи, полезная информация, расписание наших телепередач, всевозможные предложения и, повторюсь, множество прекрасных статей. Чтобы подписаться, вам нужно позвонить нам или посетить наш сайт или написать нам письмо. Я верю, что этот журнал станет для вас благословением.